всем снова здорово с вами я ванек и мы с вами продолжаем проходить пытаться даже проходить последнего босса айви айсли в бэтмен архам асайлум так где бы только вот бэтмен архам асайлум вот нет у меня, меня что-то ничего вообще не нужно и мне делается у меня мышка не работает то то она работает но не так она работает ну так то она вообще работает как угодно как хочет ага. знаю знаю знаю знаю rocksteady war brothers DC, power by Unreal technology nvidia by Physics, the nvidia x to be played мы уже с вами все это видели batman arkham asylum ну, собственно, у Айви Айсли тут эм, Когда я пройду Бетман Архмассайл, мы Бетмен Сити, я буду проходить, пытаться проходить а или нет на назад надо на истории режим Я буду смотреть как делать смотреть сравнивать даже оранжере Элизабет Архам так А белка надо. Хорошо, что Джин не поддаст, наверное, я понял, аха. двойной батаранг вайпис. Ай, блин, всё не ну. Понял, как сплошаться с ним? Он хочет Вообще-то нет, я тебя обидеть не хочу, но ты нарушаешь свои правила пребывания в Архене. Не, ни в каком, ни в каком смысле я не хочу тебя обижать, Айго, ага? <свист> не, ни в каком смысле, не хочу тебя обижать. <свист> ни в каком смысле, я не хочу тебя обижать. Если я реально не хочу тебя обижать, но... Прости. Sorry, love me. You sor ты сорван. Со мной... Самый главный вопрос, вот как-то этих побеждать. Ребят, которые за Айви стоят. Ага. Со плеча как горой. За тебя, Каллен, продам. Душ, я воюю, отдам. И, возможно, тебе... Ну, это ты, Вам. Как интересно реально быть с ребятами, которые за нее готовы жить свою отдать, а? Как? Реально, ребят, вот так вот у меня вам вопрос от Как-то спать с теми людьми, которые готовы за неё душу отдать, а? За Айби готовы душу отдать, а? Вот буквально, вот в любом смысле, вот готовы за неё душу отдать. Помнишь, что у меня есть это быстроводная мышка? делать с теми полицейскими которые за нее готовы в гору полететь а завтра потом продам без отдам невозможно потом как-то так мою любовь Ай, блин, билл паут. У меня 2%, 2 здоровья осталось. Реально, не богу, серьезно, ай, блин. У меня осталось 2% здоровья. У стримера... А, блин, а мой билл если бы не было бы этих, которые мешают все время ребят. Ой, купленовый, Если бы не было бы ребят, которые тебе мешают все время, то было бы в разы легче и в разы быстрее бы справиться с Сайби. Было бы реально в разы быстрее в разы легче, как мне кажется. Но так я пытаюсь не отвлекаться на тех ребят, которые... не отвлекаться на них, но он все равно Брюс Уэйну, честно говоря, Нет, я всегда спокоен. Как Ух, под поворот. Хоть и пытаюсь не казаться, но я уже реально нечего в этой игре. Да, ребят, хоть я и встать, сказать спокойно, но я никогда так сильно не нерчил, как в этой игре. Хоть я и хочу казаться как уж, ладно, помню, но. Получалось бы так у меня, конечно же, еще было бы так просто, хорошо. Ай. Не, ну если сравнивать мультикарликвину Велму, то.. Понятно быть на чем мои предпочтения, честно говоря, кажется. Ай! Ну, немножечко оставалось, ага. Ребят, опять же оставалось маленечко, мал малость помалу оставалось у Айви, точнее у Аси, да. Оставалось немножечко, маленечко, мало жизни. Ну, я опять же все профукал. Да не нерчу, я нет ничего, ага? Нерчил бы из таких пустяков. Как Бэтмен Архмасаум. Ой, я не пройду Бэтмен Архмасаум. А потом Бэтмен Архмасаум. Не пройду. Потом Бэтмен Архмасаум, в итоге тоже будут записывать. Ай-ай-ай. А! Мерчил бы я как-нибудь из-за игры. Ну да, нечего бы мне было дела. Просто богатый человек. Если бы был бы только бой между мной и плещом, то было бы на самом-то деле бы гораздо площадь. Знал ты сколько, честно говоря, сколько человек людей ко мне так бы уже говорили, что я выну из себя душу. И в итоге ничем они не занимались таким особо. Uh -huh. Ладно, ребят, ну, ну да УБС-ку вы видите тут Скайп вы видите тоже тут Торн тоже тут Яндекс тоже тут, Хром тоже тут, а, а где я, а меня нету, я, да. А -а -а. Левую руку тренируем для обидов с финальным восемь этой игры, с плещом. Да, Бэт, ну почему ты не переключаешься, вовремя Брюс, ну почему ты, блин, вовремя так не, переключ не переключаешься, а? <свеская> когда она говорит, это уже диагноз. Когда она говорит, это надо уже кидать. Или смеешься когда Айви... Когда она смеется, тогда должна начинать куда ей закидывать, так скажем. Да, когда смеется, ребят, надо туда уже закидывать ей. Этот. Да нет, я всегда сам спокойно куда. Кстати, человек куда, это будет моя, наверное, следующая игра, в которую я буду играть, ребята. ага. Да, я видел такого человека, супергероя, человеку да Мне бы такой супергерой бы понравился очень сильно. Не вижу, что делаю. Погодится. Ага Вадим, не упал, муки. Да, Сейчас Брюс может буквально от всего спопытиться Ага, ребят, буквально от всего От всякого там толчка даже Может уже спопытиться, ага а, вот. Не, ну плюс-то она открывает. Как с охранником-то бороться, а? Ребят, потом будет Бэтмен Arkham Origins. потом буду проходить, потом будет, короче, это видео по Бэтмену, всем играм, которые пока что у меня есть. Извините, ребята, я голос сорвал уже даже несколько раз. по пока